Итак, будем загружать аудиокнигу прямо в наше приложение. Выбираем файл, нажимаем «Загрузить». Теперь ждем, пока он погрузится. Можем немножко полазить по системе. Вот, смотрите, у нас здесь есть библиотека. Вы можете скачать либо прочитать любую книгу прямо напрямую, прямо здесь с сайта. Точно так же работает с приложением. Ну, пожалуйста, вся книжка, читайте, не нужно ничего покупать, все есть внутри, все доступно здесь в ресурсе. Компания покупает эту книгу и, соответственно, предоставляет ее а, пользователям данного ресурса, вот. Точно так же у нас есть и фильмы мотивационные, которые тоже необходимы для, ну, хорошие классные фильмы, которые помогают людям придают мотивации и вообще полезные фильмы без всякой мишуры вот ну то есть э, очень много различного функционала есть функционал как социальной сети то есть мы являемся членами сообщества да то есть у нас у каждого есть соответственно э, своя страница внутри где мы общаемся ставим лайки записываем видеоролики записываем голосовые сообщения друг к другу переписываемся и так далее. Вот, и с каждым из наших ребят мы можем легко связаться э, через мессенджер, если мы вдруг, чтобы не вбивать, просто нажимаем, кликаем, открываем, Viber открывается, и вот мы, соответственно, переходим в диалог с нашими ребятами. Вот. в Telegram, в, в ВКонтакте, везде можно найти, в любой социальной сети. И это очень удобно, это реально сближает, это экономит время и помогает ребятам работать и зарабатывать деньги. В принципе, вот ради вот так это все и работает. Вот несколько видео. Джон Каллинч. Лучший, каким вы можете быть в MLM. можете здесь зацикливать, переименовать, скачать. И так далее, и так далее, и так далее. То есть все это здесь прямо внутри системы. Вы можете все это изучать. Скачать вы можете в Google. Вот Также вы можете скачать приложение на айпады или на айфоны, э, вот здесь у нас такой общий чат, где мы можем друг другу писать сообщения, день. вот и мы можем отслеживать наших пользователей, видеть кто, кто зашел, во сколько, когда, то что написал там, и так далее, и так далее, вот здесь у нас вот приложение, это наш форсик, чат-бот наш. Ну, то есть вот такие вот интересные функции, интересные возможности. Вот. Сейчас мы... Это у нас наша группа. Вот. Поэтому разные есть книжки. Вот. Кто-то любит читать, кто-то любит реальную книгу, кто-то любит онлайн-книгу, кто-то любит аудиокнигу. Главное — это информация в бизнесе. Главное — информация, обучение и так далее. Что еще? Вот есть мессенджер, где мы тут другу пишем сообщения. Видите, сколько диалогов разных. Uh, есть разные игры. <coughs> Геймификация внутри. То есть мы соревну... соревнуемся. Вот. И uh, различные обучения. Сейчас немножко покажу, кстати, как это выглядит. <coughs> вот у нас. Так, теперь по поводу обучения. Смотрим здесь. Вот. Есть система запуска. Где мы помогаем ребятам. Но подготовка. Подготавливаем, как начать работу, с чего начать, какие социальные сети настроить, там и так далее, и так далее. То есть все необходимые обучающие ролики, как э, развивать бизнес в интернете через приложение, через социальные сети, все и здесь, и э, все очень просто, ничего сложного здесь нет. Ну, ты вот, очень удобно, и все в одном месте, не надо ничего искать. Вот твои друзья здесь, твои партнеры здесь, твои кандидаты тоже здесь, потому что есть соответственно у нас и рабочая тетрадь куда приходят кандидаты со всего мира с разных стран, с которыми мы работаем помогаем им пройти обучение помогаем им сориентироваться, обучаем их работе здесь вот, проверяем их, тестируем вот, проходим с ними обучающие курсы, подготовки вспышки, то есть все для того, чтобы человек научился в кратчайшее время работать через вот это приложение и зарабатывать деньги Здесь у нас есть полное отслеживание, сколько человек посмотрел видеоролик, видите. Вот есть здесь такие ободочки, зелененькие, серенькие, красненькие там и так далее. Красненький это человек не успел досмотреть видеоролик, зелененький это человек посмотрел всю презентацию. Вот, там, ну это, в общем, шкала процентов. Очень удобно понимать, визуально сразу же ориентироваться, что, как и так далее. Они совершенствовали свои навыки, чтобы быть уверенными. Слушайте через смартфон, слушайте через планшет, компьютер, как кому удобно. Все, всем удачи.